Друзья, так хорошо сегодня. Подморозила у меня огурцы, подморозила тыку. Короче, кабачки, не все. Но факт в том, что подморозила. Ну ладно, у меня а Сейчас я ее завязу. Хочу похвастаться Перед вами, друзья, у меня начали яйца нести. Новенькие курочки. А два зелененьких. И вот сегодня. И вот сегодня маленькая снесла. Курочка, видимо, первый раз, конечно, первый раз. Первый раз они всегда так несутся. А вот эти, вот эти где-то неслись у меня уже, потому что яйки уже большие. Не знаю, где их не место. Но я факт в том, что закрывать начала их. Сегодня первый день они у меня. И вот 4 яичка у меня снесли. Посмотрим завтра, сколько будет. Это они с утра снесли. Не знаю, на камеру не видно, наверное, будет. Но ну, зелененькие, они салатовые. Салатовый цвет. Прикольные яйки. Короче, все. Курочки нам дают добро на яйца. Вот говорили, что в августе начнут носить. Так и вышло. Так, покормила Боняшку, Василюшку. Целую баночку сукса дала им. Борщ тоже, оказывается, они у нас борщ любят. Украинцы на Да, Боняшка? Боня. Боня. Вася тоже борщец навернул, так навернул. Я думала, они будут кушать со Нет. Э -э -э. Уплел только Мышку что ли нашел? Что-то щухнул, ведь. не просто пробежал резко. Наверное, что-то увидел. Убежал, да? Убежал. Ну ладно, сейчас мне надо огурцы полить. Полить. Потом домой бежать, девочка поняла. Сейчас сама спал снизу. Полить надо здесь. Буду теперь хозяйство корни. все, я насолила, нам хватит. Сколько хотела, столько взяла. Давай, друзья. Все, на этом мы. Ну все, ладно. О, русское радио сказала, на этом пока все. Ну, на сегодня мы с вами попрощаемся, всем пока удачки, здоровья всем и Подписываемся на наш канал, ставим лайки, не забываем ставить лайки, а то я как говорю, так лайки идут, а как не говорю, так у меня лайков нет. Ну что, каждый раз надо вас предупреждать, ставим лайки. Так что давайте, друзья, будем делать добро, давайте жить дружно, как кот Леопольд из мультика. Будем жить дружно. Да, Бонечка? Да, Бонечка? Ребята, давайте жить дружно, как Деополька. Точно, точно. Мышка, мышка есть. Ага, сейчас поймает. Охотник он у нас ведь. В первое время и крыс словил. Две-три кинет. Я за Давидом бегу. Давид у меня сюда бежит. Ну давай, лови, лови. Давай, задергался весь, задергался. Ай-ай. Дергается, дергается. Мышку чухну, чухну мышку. Ага. Давай, мальчик, давай, давай. А то мне там воду надо набирать. Поливать ведь надо, ну. Трясёт, трясёт его, я не могу. Давай, суп, борщ поел, надо ведь мясо, мясо. Я тоже мясо-то люблю. Мы же без мяса не можем жить. Ведь... А ты что, галушь мою хочешь с да? все Ну все. Ладно, если поймает, засниму. Вот сейчас представляете, я выключу, и он поймает. Оп, оп, оп. Сейчас крысень какой-нибудь вытащит. Вот я упаду точно здесь. Понимаешь, а мне надо отойти. Я ведь это. Что делать, а? что делать? Лапой сдавит, что ли? стоит лапой? Что, убежал, что ли? Ну, лови, лови. Он не сдастся, он будет ловить до конца. Он чухнул, так значит, будет сидеть. Короче, сидела я здесь с Андреем разговаривала. Он на этой, на скамеечке. Он поймал и не несет. Я говорю, молодец, а сама убегаю. Я мышей боюсь громко говорит, я их всех люблю, я их всех люблю. Нельзя. Ай, Но он, Он у нас хвостун, хвостун. Он не то, что хвостун, он любит, когда его похвалят. Я, Андрей, А я с Андреем разговаривала. Андрей говорит, погладь его. Я говорю, с мышью вместе? Нет. Я убежала издалека. Молодец, Вася, молодец, молодец, Вася. Вот так держать. Он вот постоял, постоял, посмотрел на мышь, на меня, на мышь, на меня. Думаю, поглажу. Все! Съел! Ой, Василек проглотил у меня мышку. Вон. Яйца даже оставила здесь. Выложила, чтобы не раздули. Вася подбежал, и я убежал от Васи. Все, опять на место.